Друзья, привет всем! Сегодня будет очень важное видеообращение. Пожалуйста, досмотрите обязательно это видео до конца. Я расскажу о текущей ситуации, расскажу о том, как мы можем повлиять на ситуацию. Слева вы видите все, что сейчас происходит в моей стране. Это война, да? Это настоящая война. В городах, где был мир в 21 веке заходят войска с территории РФ, и начинается вот такая вот херня. Я скажу сразу, и буду часто это говорить дальше в видео, если вы за войну, если вы это все поддерживаете, если вы за смерть, если вам нравится, когда гибнут люди, пожалуйста, всего вам наилучшего, отписывайтесь. Нам с вами не по пути, не дай бог а вам через такое пройти, в основном я заметил, это те люди, которые не знают, что такое война, у которых все хорошо, и им под дом не приходили войска из другой страны на их землю и не бомбили их дома. Просто сейчас идет очень мощная пропаганда, вся информация перекручивается, я по большей мере буду обращаться к жителям, Российской Федерации У меня большинство подписчиков 70% у меня подписчиков из России Я попытаюсь к вам достучаться Не знаю, или у меня это получится Я только что словил столько хейта От просто Ненавистников, которые говорят Чтоб ты сдох Путин красавчик, пусть вас всех там разбомбит, пусть Киев и Харьков сравняет с землей. Ну, понимаете, в каком я настроении, да? Вот, то есть, вот такой вот начали писать люди, это моя, блин, нахрен аудитория. Ребята, нам с вами не по пути, я желаю всего вам самого наилучшего. Отписывайтесь, если вы за смерть, за войну, если вы считаете, что это нормально. Вот такую вот херню устраивать в 21 веке, просто СМИ как перекручивают, говорят, что это мы поджигаем свои дома, что это мы стреляем по, по своим же э, садикам, по детским больницам, это, это мы это делаем. То есть пришли к нам войска из другой страны, и тут мы вдруг начали поджигать свои дома, э, ракетами стрелять по своим домам. Ну, понимаете, какой абсурд, какой бред, да? И вот э, люди очень печально верят в это все, верят реально в это все. Ребята, я из Украины, я здесь живу, это мой дом. Я знаю, что здесь происходит. Это мой, блин, дом, у меня здесь родители, у меня здесь э, друзья, знакомые, родственники. Я знаю, что здесь происходит. Я знаю реальную картину, потому что я отсюда... Люди вот наслушаются людей, которые вообще не из Украины и верят им. Ребята, я отсюда, я вам расскажу, что у нас происходит на самом деле. Ребята, я это видео очень долго готовил. Третий день вот дописываю разные куски. И надеюсь, вот я записываю последний, так сказать, фрагмент. Потому что если сегодня ночью там захватят Киев... Наверное, мне придется опять дописать с утра какой-то фрагмент и уже смонтировать и выложить. Дальше по видео вы посмотрите, что у меня на разных фрагментах э, разное настроение. Это очень сильно заметно, потому что ситуация очень сильно ухудшилась. Понятное дело, э, это все сильно, сильно на меня влияет. Вот, если в начале я более-менее нормально держался, ну вы посмотрите по видео то сейчас, когда ситуация ухудшилась, конечно же, тяжеловато. Это видео, кстати, полностью соответствует философии канала. Я буду говорить об очень важных вещах, я буду затрагивать социальные темы. Я уже снимал видео на социальные темы, обращение к Гордону, Видео про Моргенштерна, в общем это сейчас очень важно, потому что есть люди, которые умудряются писать, зачем ты это затронул, нафиг ты сюда полез, ребята, а если бы э, по вашему дому, блин, стреляли, вы что, нормально бы смогли работать, вы бы другие темы смогли освещать? Все блогеры, блин, с Украины э, не могут нормально сейчас работать, потому что бомбят, блин, города. Они не могут снимать другие, блин, видео. Вы должны это понять. Вот никто не ставит себя на их место. Никто. Почему ты там не выпускаешь ролики? Зачем ты это затрагиваешь, блин? Люди просто не могут. Отключают свет, э, идут бомбежки, и люди сидят в подвалах. Какие, блин, ролики им еще снимать? Я думаю, каждый адекватный человек транслировал бы такую позицию, если бы у вас дома была война. Вот еще какая дичь произошла у нас сегодня в столице. Вот такой вот Киев сейчас. Какая жесть. Просто жесть. дома сидеть, Богдан? У нас дырка, просто в зале дырка. Она была там, просто бы не было просто, Может быть, проклятая эта война. Это наш дом. Нам просто, потому что мы соблюдали меры безопасности, находились между несущими стенами. Я подробнее расскажу в видео об этой ситуации, потому что, опять же, это все преподносится, как будто мы сами ракетами взрываем свои дома. Представляете, вот как это все преподносится, и люди в это верят. В общем, переходим дальше к видео. Еще раз, обязательно досмотрите его до конца, я надеюсь на вашу поддержку и понимание. В общем, вот по этой схеме началось полномасштабное вторжение, отсюда зашли войска, отсюда войска зашли из Беларуси. Многие мои подписчики из России вообще не знают, что у нас здесь происходит, я сейчас вам все расскажу. Многие думают, да, что нападение будет с Донецка, и мне пишут, блин, да у вас в Киеве все спокойно, до да Донецка там 600 километров. Так начали нападать из Беларуси. Сначала бомбили только стратегические объекты. Сейчас уже все подряд. Дома, садики. В общем, это фотка из э, Гастомеля. Где он? Где он у нас? Вот здесь. Э, вот здесь. Вот здесь. Вот отсюда начали заходить. Вот, э, вот эта фотка из Ирпеня. Взорван мост. Это у нас Харьков. Это все жилые дома. Э, вот идут обстрелы. Это у нас улица вот... Натальи, сейчас я вам ее найду. Где у нас Харьков? Харьков, Харьков. Вот. Вот здесь, на окраине. Это у нас улица, вот, Натальи и Ужви. Вот здесь идут военные действия. В общем, какая ситуация у меня дома? Ну, там, где я живу. Давайте я вам покажу, короче, где я живу. Вот здесь, на левом берегу, рядом с рекой, и в пяти минутах, в пяти минутах Э, ракеты вот уничтожили дом. Это тоже где-то в центре, я уже не помню где. Это Харьковское метро. И на проспекте, где моя первая квартира, проспект Победы. Проспект Победы, вот здесь. Здесь моя первая квартира, это прям центр Киева. Залетело две ракеты в соседний дом, прям через дорогу. Там э, большие новостройки. Вот туда залетели ракеты. Здесь были родители, э, вот, и теперь родители... И переехали к нам родители вот живут у нас в общем вот такая вот ситуация ребята это прям центр смотрите это проспект вот вот киев да вот кстати мой барбершоп Франклин барбершоп вот наш барбершоп э, все сейчас э, у нас закрыто в общем друзья это это полная жесть да вот в двадцать веке просто бомбить столицу э, я не знаю, сколько, сколько здесь людей погибло, да, ну вот смотрите, занавески, ну то есть люди побросали дома. Итак, друзья, наступил новый день, я дописываю видео, ситуация, конечно же, ухудшилась, сильно ухудшилась. Ну вот вы видите территории, да, которые, можно сказать, захвачены, сегодня, в общем, бомбили. Бомбили Киев, бомбили проспекты, бомбили школы, бомбили жилые дома. В общем, сегодня все ночевали в метро, в подвалах, на парковках. Наш весь дом ночевал на парковке сегодня. Мне сегодня сказали, что обстреляли проспект. Вот вы видите вот эти вот кружочки, это, это обстрелы. Вот. обстреляли проспект, на котором у меня недвижимость, нет возможности посмотреть, что сейчас там, но сказали, что сильно обстреляли проспект, может быть, и попали, и попали в мой дом, вот. Сегодня хотели захватывать Киев, захватывать Харьков, я, ребята, вещаю в основном, наверное, для ребят из, из России. Вот, чтобы донести вам, какая ситуация на самом деле Потому что, конечно же, в ваших СМИ такого не показывают Не показывают пленных, не показывают жертвы, трупы вот. а сейчас очень много потерь с обеих сторон Сегодня будет самая жесткая ночь Но я уже буду сегодня доделывать видео Сегодня я все домонтирую И уже в воскресенье, думаю, я его выложу вот. Сейчас, конечно же, мы занимаемся помощью. Э, помогаем семьям с детьми. Э, ну, чтобы они покинули э, Киев. Покинули зону обстрелов. Вообще, если бои будут прям в городе, это город будет уничтожен. Уже, уже уничтожен город. Уничтожены дороги, уничтожены дома. Это, это будет полная задница. Я, в свою очередь, сейчас вот на что могу максимально повлиять. Именно максимально. Я не говорю о финансовой поддержке, о другой там помощи, это мы сейчас все делаем, я сейчас хочу достучаться до ребят из России, чтобы мы совместными усилиями это все остановили, остановили эту войну, чтобы вы не молчали, потому что это полная задница, это будет жопа всем странам, всем странам, нашим странам будет просто жопа, во всех смыслах, сейчас они отключат свифты, сейчас они еще что-то введут, сейчас курс э, скакнет, в общем, это будет полная задница, это будет хаос, я об этом всем буду говорить в видео, в общем, бомбят сейчас ребята по-черному, вот, э, я здесь раньше жил, когда учился, ну, не в этом доме, напротив, было мое общежитие, смотрите, смотрите, что что творится, да, это, это центр Киева, это центр Киева. Вот этот дом, вот там вот через дорогу э, мое общежитие. Это, ребята, сейчас вот такое вот происходит в Киеве. Это прям центр, это, это проспект, проспект Лобановского, это прям центр. Э, вот такая вот, ребята, фигня. Я сейчас стараюсь максимально убрать эмоции, максимально говорить по фактам. Вот такая вот, ребята, Картина. Итак, ребята, по поводу вот этой вот ракеты российские СМИ утверждают, что это мы сами запустили ракету в свой дом, что там произошла какая-то ошибка, и ракета полетела в другом направлении в центр Киева. В общем, смотрите, это актуальная информация на на сегодня. Вот я уже записываю видео сейчас 5 часов, 5 часов утра. Вот это последняя актуальная информация Вот перед э, выходом ролика В общем, вот э, э, Фронт, да, вот отсюда Отсюда идут как бы все основные атаки Вот вы видите эту сторону Вот отсюда идут все атаки То есть ракета прилетела отсюда Отсюда прилетела ракета Отсюда Вот здесь, здесь, да, идут бои Украинские войска не могут Отсюда запустить ракету назад В тыл Отсюда запустить ракету в свой город, в центр города, захерачить ракету. Вы представляете, какой бред? Даже если там произошла какая-то ошибка, как э, они утверждают. Ракета не могла развернуться и полететь, блин, в другом направлении. В общем, давайте я вам покажу. На карте это все, чтобы вы поняли. В общем, вот эти дома. Раз, два, три, четыре. Четыре свечки. Это супермаркет. Я прекрасно знаю этот район. Вот, и вот дом, смотрите, да, вот угол, угол, да, ракета вот оттуда летела, вот с угла. Давайте найдем сейчас этот дом. Запомнили, вот оттуда, оттуда, да, э -э идет атака. Так, вот Соломенко, вот проспект Лобановского, вот он. Вот эти свечки. Раз, два, три, четыре. Вот супермаркет Ноус. И вот этот дом. Вот этот дом. Вот, ребята, этот дом. В который попали. Вот этот угол. Неважно, важно. Этот, этот вроде угол, да? Неважно, какой угол. Этот вроде угол, да. Вот оттуда. Оттуда летела ракета. Вот раз, два, три, четыре. Четыре зеленые свечки, супермаркет. Еще раз давайте я вам покажу. Вот, супермаркет Ноус. Раз, два, три, четыре свечки и вот этот дом, вот это место, вот это место, вот этот дом, вот оттуда летела ракета с фронта, с фронта, давайте отдаляем, вот там, где у меня мышка, смотрите, как четко, вот, вот сюда она прилетела, отсюда прилетела сюда. А вам, конечно же, на русском телевидении там совсем другое рассказывает. конечно же, они никогда такое не признают, да, что они, блин, уничтожили, блин, жилой дом. Вот, это, это люди делятся, это люди делятся этими видео, понимаете, вы этих видео не увидите, вот я обращаюсь к ребятам из РФ э, в ваших э, СМИ. Страдают мирные жители. Вот ребята поделились записью с камеры. Хорошо, что никого не было дома. Вот что сейчас происходит у нас в столице. Понятное дело, я не могу нормально вещать. Мы все заняты сейчас другим. Многие думают, что я сижу, да, почему не выхожу на связь, сижу, ни хрена не делаю. Мы сейчас совершенно ребята другим заняты. Вы должны это понимать. Так, это у нас зона аэропорта, по-моему, да, обстреливают зону аэропорта, тут, короче, вот в таких зонах, да, где живут люди, где стратегические объекты, там, там вообще жопа, там вообще жопа, все люди, понятное дело, бегут, так, это дорога, это дорога на Житомир, это, этой дорогой я ездил домой, ездил к родителям, теперь нет этой дороги, я вот смотрю на этот дом, смотрите, это же сколько людей остались без жилья, Никто уже в этом доме жить не будет, понятное дело, а может этот дом еще рухнет, вот тут вот будет какой-то э, разлом и этот дом упадет, и в этих домах, наверное, уже люди жить не будут, потому что они будут бояться, что еще прилетит ракета вот где-то сюда, понимаете? Вот вам ситуация, да, люди остались без жилья. Смотрите, еще прикол в том, что многие русские солдаты вообще не понимают, что они делают на территории Украины. Они думают, что они на каких-то учениях и плюс кидают, кидают вот сюда ребят из самых дальних уголков, из самых дальних уголков. Они не будут брать, кидать сюда ребят из центра. Нет, они кидают ребят из самых дальних уголков России, кидают ребят на мясо. Куча пленных, люди вообще не понимают, что они здесь делают. Вот, смотрите, парень, 21 год. Этот парень, наверное, ни разу не воевал. Смотрите, молодые ребята, это же мясо, это же людей посылают просто на смерть. У него же есть родители, которые за него волнуются, переживают и вообще не знают, что с ним. Давайте послушаем. Что хотите сказать родителям? Есть мама, папа? Так точно Что хотите сказать родителям? Мама, папа, я не хотел сюда ехать. Расставили. приехали на учение, потому что заходить на Украину сказали сегодня. Хочу от себя лично сказать, попросить прощения, во-первых, у граждан Украины за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства. Ну, причина была такая, что мы до конца не понимали, куда мы едем, вот, потому что наше руководство не до конца доводила нам информацию. Вот еще один пленный, послушайте. Я в плену, бать. Где? В плену. Ты чё, правый, что ты? Да. Да, мам. Ты Я в плену, Говори, мам. где ты в плену, конкретно, ну, где как ты. Как это? Так, на Украине в плену. А как ты сюда попал -то? Сказали, Возьми, едьте на Украину, мы поехали. Мам, никто ничего не знал. Вот скажите, ну кому это надо? За что этот человек боролся? За что этот человек боролся, да? Человека просто, просто послали. Ну, правительству РФ пофиг на эти жизни. Но вот родителям этого человека не пофиг. Не пофиг. Поэтому нужно это останавливать. Нужно выходить, я не знаю, матерям и просто останавливать. Они даже не в курсе, где их сыновья? Научения послали, а тут бац, в плену. Как это в плену? Как он мог оказаться в плену, да еще на чужой территории? Как? Как его туда занесло? Родители этого не понимают. Они смотрят новости, вот, блин, все круто. Ни хрена не круто, блин, люди гибнут. Люди попадают в плен, и непонятно за что. Это просто распоряжаются жизнью людей в своих интересах. Все, вот, вот что это такое. Это нужно останавливать. Ребята, не молчите, пожалуйста, я вас умоляю. Гражданин какой страны являетесь? Россия. Когда приехали в Украину? 24 февраля. С какой целью? Захват территории. Захват территории. А, где фактически проживаете? Мурманская область, Лазерский район, ПГТ Рев, улица Нефеодова, 2, квартира 24. В общем, ребята, кому это надо? Кому, блин, нахрен это надо, чтобы гибли люди. Это надо все остановить. Ну, это полный бред. Это полный бред. Смотрите, чем дальше это все заходит, тем хуже. Ситуация будет только накаляться. Люди становятся злыми, люди становятся озлобленными. У некоторых людей вообще уже все сносит крышу, когда горит их дом, когда бомбят садики, когда бомбят школы, все. У людей сносит крышу. И нужно это понимать. Я стараюсь адекватно об этом вещать, когда у меня, блин, горят дома в городе. Понимаете? Нужно понять, Тех людей. Нужно ставить себя на их место. Наши военные сейчас очень злые. Понятное дело, они очень злые. Стреляют по ним. Стреляют, блин, по домам. Напали на их родную страну. Какими они, блин, еще должны быть? И что сейчас делают? Берут русские СМИ. И перекручивают это все. И говорят, вот, смотрите, какие мудаки. Смотрите, что они пишут. Смотрите, как они себя ведут. А как бы вы себя вели, если бы ваш дом обстреляли? Вы бы матерились, вы бы не знаю, что делали. Вы бы были обозленными. И многие люди, конечно же, обозленные на всех. На всех россиян. Вот у нас такая ситуация. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас Я теперь есть правда. где жить. Я вот хочу, чтобы вы это понимали. Я обращаюсь к ребятам из России. Наши люди не злые. Они злые, потому что у них сейчас негде жить. Наши люди не обозлены на вас. То есть вы должны это понимать. Хоть они так и пишут, но на самом деле они злые, потому что у них негде жить. Или там э, э, убило э, там снарядом их родственников. Вот почему они злые. И понятное дело, они будут негодовать, они будут писать всякие оскорбления. Вот хейтеры, я к вам обращаюсь, в основном вы пишете такую вот неадекватную хрень, я к хейтерам сейчас обращаюсь, строго к хейтерам, вот представьте хейтеры, что э, в Москву пришли поляки и бомбят ваш дом, или там э, США, американцы пришли и начинают ракетами э, шмалять э, по детскому саду, что бы вы чувствовали? Пришли американцы и освобождают американское население, освобождают у вас в Москве, освобождают своих американцев, потому что вы там, не знаю, плохо к ним относитесь. Ну вы понимаете, да, какая чушь? Вот хейтеры, поймите, как бы вы тогда себя чувствовали? Понятное дело, сейчас у нас люди очень злые. Я вот посмотрел эти комментарии, военные уже записывают обращение, вам жопа. Ну, все, все, вот к чему это все пришло. И будет еще хуже, ребята, будет еще хуже, блин, нам нужно вместе это все нахрен остановить. Поймите этих военных, которые стоят там с оружием, поймите этих ребят, которые вообще не понимают, что они там делают. Какого хрена они должны приходить и стрелять по нашим ребятам? Какого хрена они должны... Разрушили все, разрушены дороги, какого хрена они должны разрушать наши здания? Поймите, какой, блин, абсурд. И это нужно остановить. Не дай бог, хейтеры, не дай бог, чтобы к вам пришли на вашу землю, в ваш дом, какие-то люди из другой страны, из другой страны, и бомбили вас. Вот просто представьте, это я обращаюсь к тем, я еще буду обращаться к хейтерам в этом видео. Все, опять меня занесло. Обращаюсь к тем, которые, блин, за войну, которые считают, что русские войска в Украине, это нормально, русские войска в Донецке, это нормально. Русские войска на Луганске, это нормально, это же нормально. Обстрелять там мирных жителей, это нормально. Как вы хотите, чтобы люди реагировали? Понятное дело, люди будут злые, понятное дело. Они никогда не смогут такое простить, никогда. Они становятся обозленными и говорят, все, вы нам не братья, вы все, вообще полные подонки, пришли, расстреляли мой дом. Сука, вот блять, братский народ, пидорасы. Везли раненого подбили, сука. Уебки блядские нахуй. Чтоб вас, пидоры, в воду, блядь. Это же нужно понимать. И вот почему у нас такие конфликты. Ну вот заслужил этот парень вот на такой Заслужил? Смотрите, у пацана жизнь испорчена. Все, жизнь сломлена. Он теперь пленный. Он теперь будет сидеть где там, я не знаю, в тюрьме где-то. Его будут судить. Вот такая вот херня. Заслужил он на это. Я стараюсь нести мир, любовь, пользу, позитив. Только так можно объединить. Вот этим всем объединишь людей. Это же ты раздраконишь людей. Было все хорошо. Дороги все ушатали. Все, техника все ушатала. Это же катастрофа будет для города. Это же сколько денег уйдет на восстановление города. Это ударит по всем. По всем ударит. Разве можно вот этим всем решить ситуацию? Помочь вот этим всем? Нет, чтобы эти деньги ушли людям, ушли там бизнесу, чтобы развивался бизнес, чтобы люди там, не знаю, путешествовали. А деньги сейчас непонятно куда уйдут, на лечение, на восстановление, когда и так не лучшая ситуация. Понимаете, ребята, это реальность, и в России, конечно же, этого не показывают, там все почищено, по телеку этого нет. Вот что, вот что показывают в России, вот где-то мне прислали фотку, смотрите, какая лента. Россия проводит военную операцию с целью освободить украинцев от гнета. Ну, вот, вот такая вот дичь здесь пишется. В общем, вообще ничего серьезного как бы не пишут. Погибло много наших военных, много русских военных. Ну, это просто бред. Многие реально верят вот в эту пропаганду, что нас нужно от кого-то освобождать. От кого меня нужно освобождать? У нас все было так офигенно, все росло, блин, уровень жизни настолько вырос, вот если взять 10 лет назад, сейчас все люди начали куда-то путешествовать, э, в Испанию, в Египет, да я, блин, 5 лет назад не знал, что такое самолет, понимаете? А 10 лет назад в моем детстве я два раза был на море, я два раза, блин, был на море и все, это все детство. Чтобы поехать за границу с семьей, сейчас настолько вырос уровень жизни, все, блин, вон ходят с айфонами, все было так офигенно, от кого освобождать, от кого меня освобождать, это все равно, что я приду в Россию, буду освобождать Россию от чего-то, или Германия придет в Италию, будет освобождать итальянцев, немцы придут, будут освобождать итальянцев, ну это полный бред, и, блин, они это пишут, и многие, многие в это верят, вот в эту чушь верят, что э, придут и от кого-то там освободят. Война несет только разрушение, я вообще не понимаю людей, которые за войну, вы знаете мою философию, я за пользу, за любовь, за мир, только так можно объединить по-настоящему людей, только так можно что-то изменить в наших странах. И я это понимаю. Я доношу эту философию. Когда я ездил в Россию, встречался с ребятами. Я уже говорил, прилетали ребята из разных стран. Из Казахстана, из Белоруссии, из Украины. приезжали в Россию, потому что э, я был в России. Мы все круто общались, там фоткались. Все были на одной волне. Все были на позитиве. Люди добрые, светлые, все счастливые. И это благодаря тому, что люди действуют. Благодаря тому, что люди меняют свою жизнь. Потому что люди объединяются вокруг философии и любви. Вот что важно. А вот эта вся дичь, которую лют в уши вот эти вот СМИ освобождать. От кого надо? Ни от кого не надо никого освобождать. Повзрывали вон дома. Я вообще в шоке. Я не знаю, сколько. Сколько здесь людей погибло. Может быть, за сегодня погибло тысяча людей уже в Киеве, да? Погибли люди. Обстреляли дома. Как люди должны относиться, блин, к российской армии? Какое это освобождение? Это же Блин, уничтожение какое-то. Понимаете, как все происходит? А тут, а тут они такое пишут, освободить от гнета. Вот такая вот херня заливается в уши. И люди в это все верят. И вот плюс наши блогеры, и большие блогеры тоже такую ахинею несут. Когда такая ситуация, да, когда нужно объединяться, они еще умудряются разделять людей у нас в стране. Хайпить на этом и выпускать вот такие вот ролики. Ребята, нам сейчас нужно, нужно объединяться. Нужно объединяться по-другому никак. Это вам не 14 год. Это не 14 год, когда эта ситуация не коснулась российских граждан, да? Эта ситуация сейчас коснется всех. Кто-то там говорит, давай финансовое видео. Какое, блин, финансовое видео, если я могу страну потерять? Это всех коснется. И вы можете потерять очень многое. Я обращаюсь сейчас к российским гражданам. Если вы думаете, что вас это не коснется, это коснется абсолютно всех. Вот мне ребята скидывают из России сообщение, что у них банки уже блокируют э, вывод средств. Они уже не могут снять деньги. Это всех коснется. Если мы пострадаем физически, да, потеряем там, дома, потеряем что-то, э, родных мы можем потерять, то по вам это ударит в другом ключе. Но тоже ударит. По-любому будут санкции, по-любому будет все дорожать. Вот в Харькове все цены выросли в три раза. В три раза. Война, у нас перебои. У нас перебои с электричеством, с питанием, хлеба нету, воды, нету, воду отключают. Вот в Киеве завтра хотят отключить полностью воду, полностью свет. Все. Люди будут сидеть в темноте, по подвалам, по улицам будут ездить танки, разрываться, блин, снаряды. И это, блин, столица. Это касается всех. Это опять же не 2014 год, когда вот меня упрекают, что ты делал в 2014 году. Я занимал активную позицию в 2014 году. Я помогал, чем мог. А что ты делал? Я задаю вопрос таким людям. А что ты делал в 2014 году? Что ты сделал, чтобы помочь, чтобы хоть как-то изменить ситуацию? В общем, ребята, чтобы что-то изменить, нужно только одно. От каждого, от каждого из нас. Нужно действовать, не нужно разделять людей, не нужно ни на кого гнать, не нужно никого оскорблять, нужно объединиться и совместными действиями, только действиями, запомните еще раз, только действиями, хоть самыми там маленькими действиями можно что-то изменить. Если это сделают все вместе, мы способны на многое. В общем, я хочу сейчас обратиться ко всей моей аудитории, в основном к ребятам, конечно же, из России, из Беларуси, пожалуйста, поддержите позицию мира поддержите позицию мира никому не нужны жертвы никому не нужны трупы все хотят круто жить путешествовать наслаждаться жизнью ездить в гости друг к другу поэтому пожалуйста максимально прошу вас транслируйте позицию мира именно позицию мира где кто может напишите один пост уже лучше у себя там в инстаграме не знаю где уже лучше просто транслируйте чтобы ну чтобы Поднять этот вопрос, чтобы, чтобы это увидели все, понимаете? Да, может быть, ваш пост это капля в океане. Но лучше сделать, чем не сделать. Вы знаете мою позицию. Лучше сделать, чем не сделать. А что такое океан? Как не миллиард капель, я уже это говорил. Если каждый что-то сделает, мы изменим ситуацию. Эта война никому не нужна. Поэтому максимально, ребята, пожалуйста, транслируйте эту позицию. Я не имею права призывать вас выходить на митинги. Это личное дело каждого. Многие люди боятся там, за себя, за своих родных. Это понятно. Не нужно идти против власти, оскорблять там власть. И писать что-то, что может э -э, повлиять на вашу безопасность. Просто транслируйте позицию мира. Мира, добра и любви. Просто поддержите нас. И все. Где кто может? Мы граждане, да, Украины, мы в свою очередь тоже можем помогать, я писал об этом в Инстаграме, мы можем помогать сейчас, именно в это время, мы можем помогать там бабушкам, нашим соседкам, пожилым людям, которые не могут там спуститься или найти бомбоубежище, или там э, не могут купить продукты, потому что сейчас это будет реальная проблема, нужно помочь им с продуктами, помочь финансово, я в свою очередь помогаю финансово, я уже переслал деньги куда только можно. Во все организации пересылал деньги. Я могу помогать финансово. Я могу всеми способами помогать, и я это делаю. А что сделал ты? Это я сейчас обращаюсь к гражданам моей страны. Вы тоже можете что-то делать. Не листайте ленту, не пересылайте фотки трупов и паникуйте. Это самое бесполезное, что можно делать в данной ситуации. Самое-самое бесполезное. Нужно сделать хоть чуть-чуть, чтобы помочь. Чтобы изменить ситуацию на лучшее. Один сделает, второй, третий, сто, тысяча, две тысячи, миллион человек. И мы изменим ситуацию. Мы изменим ситуацию, если каждый это сделает. Каждый сейчас должен сделать какой-то маленький шаг. Маленький шаг, переведите там 10 гривен куда-то, хоть 10 гривен. Помогите бабушке там хлебом, водой, не знаю. Маленький шаг. Каждый сделает маленький шаг, вы представляете, мы все изменим. Но если каждый будет сидеть... Оскорблять друг друга, писать непонятные комментарии, которые ничего не решают. Люди, блин, гибнут. Вы что, не понимаете этого? Давайте что-то сделаем, что принесет реальную пользу. Нужно действовать, нужно нести только пользу. Только через пользу. И добро, и любовь. Мы можем что-то изменить. Только так. Вот, кстати, есть петиция на сайте Change.org. Пожалуйста, подпишите эту петицию. Можете, если вы не доверяете этому сайту, боитесь, придумайте что-то левое здесь. Просто подпишите, и все. Смотрите, уже 554, когда я запускал в инстаграме, было 524 тысячи. Вот цель собрать миллион. Когда эта птица соберет 1 миллион подписей, она, вероятнее всего, станет одной из самых подписываемых. Давайте обновим. 554. 573 уже. Плюс там 20 тысяч, да, пока вот я, я снимал ролик. 573 уже. Плюс там 20 тысяч, да, пока я, пока я снимал ролик. Пожалуйста, ребята, поддержите, хотя бы вот подпишите эту петицию. Если каждый подписчик это сделает, вы уже измените ситуацию. Вы уже принесете какую-то пользу. Потому что мы все должны быть за мир. Эта война нахрен никому не нужна. Кому нужна смерть? Я вообще не понимаю людей, кто за войну. Если вы думаете, что вот освобождение вот такое вот с танками, ракетами, это нормально, пожалуйста, отписывайтесь. Не дай бог... Не дай бог, чтобы к вам пришли, это я к хейтерам обращаюсь, чтобы к вам пришли в дом с танками и освобождали вас. Освобождали вас от вас же самих, блин. Вы понимаете, какой это бред? Меня освобождают. От кого меня освобождать в Киеве? От кого? Все было так шикарно. Все мирно жили, не тужили. Теперь куча смертей. От кого меня освобождать? Почему я об этом говорю? Потому что я встретил у себя в комментариях вот таких вот неадекватов, которые говорят... Так вам и надо, Путин придет, наведет у вас порядок, всех вас замочим. Ребята, вы не понимаете, о чем вы говорите. Не дай бог, я повторюсь, чтобы это коснулось вас. Еще был комментарий, кто-то там написал, так вам и надо. Не нужно было договариваться о вступлении в НАТО, Россия вам покажет. Ребята, вы не понимаете, что вы говорите, если вы такую чушь несете. НАТО стреляет по Москве, НАТО стреляет по Санкт-Петербургу. Но русские войска стреляют по Киеву. И во-вторых, россияне наводят порядок в России. Украинцы в Украине. Итальянцы в Италии. Немцы в Германии. Американцы в Америке. Не будет Канада заходить в Америку, чтобы наводить порядок. Не будет Испания заходить в Португалию, чтобы навести порядок в Португалии. Это нонсенс. Это просто бред какой-то. И это происходит сейчас, в 21 веке. Короче, ребята, я вас очень прошу, давайте все вместе транслировать позицию мира. Теперь перейдем к организационным вопросам. Смотрите, по поводу, по поводу роликов, полезных мотивационных роликов, сегодня вот должен был выйти ролик, я его перенес в связи с этой ситуацией. Полезные видео будут продолжать выходить. Будут, конечно же, продолжать выходить. Вот я стараюсь, мы работаем над контентом. Смотрите, просто сейчас какая ситуация? Будешь постить мотивацию, как обычно, тебя захейтят, какого хрена ты постишь мотивацию, если вот такая ситуация в твоей стране. Если я буду делать видео там, о войне, меня будут хейтить, какого хрена ты хайпишь, не по теме, делаешь ролики. В общем, хейтеры будут всегда. Так что... Полезные видео будут продолжать выходить на канале по финансам, на основном канале. Смотрите, по поводу информации по финансам. Она теперь будет выходить только в открытом телеграм-канале. Первая ссылка в описании. Вот я написал, что делать в данной ситуации. Здесь будет как бы в основном финансовая информация. Потому что я начал постить ее в инсту, словил много хейта. В общем, теперь я ее нигде не буду постить. Да? Будет информация на канале Instarting Invest. Понятное дело, потому что канал по инвестициям, канал по финансам. И в открытом телеграм-канале первая ссылка в описании. Больше я нигде ее постить не буду, так что если вам интересно, что делать в данной ситуации, информация будет только в открытом канале. Так, теперь по поводу фотографий, по поводу моего инстаграма. Ребята, я хочу все прояснить. Многие просто не понимают таких простых вещей. Смотрите, если я пощу фотку с... Швейцарии, там, с Дубая, с Мальдив. Это не значит, что я сейчас в Швейцарии, ребята. Чтобы вы знали, я фотки делаю за два дня. Я все фотки делаю за два дня, а могу постить их два месяца. А многие думают, что я два месяца, блин, чилю на Мальдивах. Вот эту фотку с деньгами я давно сделал. И плюс эта фотка под пост. Под финансовый пост фотография с деньгами. Это просто фотография, она не соответствует посту. Это просто картинка это не значит, что вот я сейчас держу э, портфель, блин, с деньгами Так, ну и напоследок я хотел бы обратиться к хейтерам Которые кидают мне какие-то предъявы Которые там упрекают меня в чем-то Прежде чем мне писать какую-то чушь Задай себе вопрос Это я сейчас обращаюсь конкретно к хейтерам Задай себе вопрос Что сделал ты для своей страны? Что ты сделал? Что ты сделал для общества? Что ты сделал, чтобы изменить мир? Или ты просто сидишь, листаешь ленту Сам ничего не делаешь? и пишешь вот такие вот комментарии, в чем-то там меня еще упрекаешь, задавай всегда себе вопрос, что ты сделал для своей страны? Что ты сделал, чтобы изменить ситуацию в 2014 году? Что ты сделал? Я делал. Ты делал что-то? Что ты конкретно делал? Как ты помог? Может быть, ты перечислял деньги. Как ты помог? Что ты делал в 2014 году? Может, ты занимаешься благотворительностью? Вот сейчас, что ты делаешь для своей страны? Может, ты помогаешь там бабушкам на улице? Что ты делаешь? Ты вообще помогал хоть раз в жизни? Я тебя спрашиваю, я все это делал. Может, ты создал какое-то полезное видео? Может, ты изменил жизнь человеку? Может, ты, не знаю, песню там какую-то написал? Что ты, блин, сделал? Или ты только умеешь писать комментарии? Что ты сделал, чтобы изменить жизнь к лучшему? Чтобы улучшить свою страну? Что ты сделал? Я сделал сотни роликов, сотни роликов. Полезных роликов, которые повлияли на людей, которые изменили жизни людей. Люди мне пишут благодарность и спасибо, Тарас, что ты изменил мою жизнь. Что ты сделал? Ты изменил жизнь граждану там, своей страны, граждану там, э, соседней страны. Что ты сделал? Может, ты хоть, не знаю, скамейку соорудил и поставил у себя под подъездом. Может, ты дерево там посадил, не знаю. Ты хоть что-то сделал для этого мира, или ты только умеешь писать комментарии, что ты сделал полезного для общества. Потому что такое впечатление, что ты сидишь, пишешь только комментарии, сам ни хрена не делаешь, ни хрена не делаешь. И только упрекаешь кого-то в чем-то. Может, ты не знаю, создал рабочие места, дал людям работу. Я создал рабочие места, я дал людям работу. Ты что-то сделал для этого? Чтобы хоть как-то изменить жизнь, что ты делаешь? Или ты просто машина по производству дерьма, которая сидит, жрет, срет или листает ленту? Что ты делаешь? Всегда задавай себе вопрос, что я сделал для своей страны? Вот это нахрен патриотизм. Вот патриотизм, действия, действия, не ходить там, пиздеть, блин. Действовать надо, действовать, нести людям пользу, а не сидеть, писать комментарии и пересылать фотки трупов. И говорить, где ты был в 2014 где ты был там, где ты был там. Я был, ты где был. Еще раз, пожалуйста, давайте нести пользу. Я и деревья садил, и эти субботники мы делали. И поддерживал ребят, и перечислял деньги во все эти организации, эти красные кресты, куда только можно. И помогал и деткам, и животным, блин. Вы это тоже можете делать, вы это тоже можете делать. Это все, блин. Улучшает жизнь, улучшает жизнь. Да, это, это капля в море. Но представляете, если каждый там будет стоять в супермаркете, поможет бабушке купить ту буханку хлеба, или ей же много не надо. Ну бабушка там купит, вы видели, какие у них корзины? Масло, хлеб, 10 яиц, все, это все, что они покупают. Это же, это же копейки для нас. Каждый может оплатить бабушке такую покупку. Это я там им икру, лосось начинаю, да, чтобы, чтобы хоть как-то, знаете, развеселить человека. Она ту икру себе никогда в жизни не купит. Сделайте ей, блин, праздник. Дарите эмоции, блин, положительные людям. За добро, за мир, блин, это же крутейшая философия. Какая нахрен война? Как вы можете быть хейтеры такими бесчеловечными? Да вас хрен пойми. И плюс, это для тебя в первую очередь важно. Ты себя будешь чувствовать лучше, намного лучше чем жить в этом дерьме, негативе, попробуй, просто попробуй. Да тебе на душе станет реально круче, если ты кому-то поможешь, если ты заставишь другого человека там улыбнуться, если ты кому-то поможешь изменить жизнь. Вот почему я этим живу, вот почему я этим занимаюсь, вот почему я кайфую, когда доношу такую философию, потому что я получаю огромную поддержку, люди это понимают, адекватные люди это все разделяют со мной. Вот эту вот философию. Они начинают все это делать. И потом мне пишут, спасибо, чувак, ты, блин, изменил мою жизнь. Короче, я не хочу вокруг себя собирать деградирующих людей. Я хочу собирать людей, которые к чему-то стремятся. Я, в принципе, таких людей собираю. Вы у меня самая крутая аудитория. Я когда встречаюсь, я уже говорил э, с вами, я просто охреневаю. Тот компанию создал, тот еще что-то сделал. Ну, просто люди, люди поступков, люди дело, Люди действуют, люди несут пользу. Вот такая у меня аудитория, и в таком окружении я хочу вариться, и поэтому огромное вам спасибо за то, что у меня такая адекватная, думающая аудитория. Спасибо вам огромное, ребята, за поддержку, за то, что вам не пофиг на эту ситуацию, за то, что мы держимся вместе. В общем, огромное, ребята, вам спасибо. В общем, всем мира, добра, любви, позитива, счастья, благополучия. Все будет четко, нет войне, мы за мир.